Каждый из нас знает, что инвестирование денежных средств – эффективный механизм к увеличению своих доходов, а именно людей, сделавших свое состояние благодаря ему, пестрят во всех мировых СМИ. Давайте разберемся, что такое инвестиции и как их правильно использовать. Конечно, в один выпуск не уместить обилие всей информации, поэтому пройдемся по основам, а следующие видео будут дополнением. В интернете есть много определений инвестиций, но проще говоря, инвестиции – это размещение капитала с целью получения прибыли. Где и как разместить свой капитал, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду. Существует несколько видов инвестиций или финансовых инструментов. Акции, облигации, инвестиционные фонды, Форекс, недвижимость и другие. Как выбрать нужное направление? Обычный человек, желающий инвестировать в то или иное направление. Оценивает два критерия – это доходность и риск. Здесь, казалось бы, все просто. Однако, сам по себе инвестиционный процесс имеет много подводных камней. Он требует от потенциального инвестора специальных знаний в экономике, юриспруденции и даже в политике. Например, Форекс – очень популярный в настоящее время финансовый инструмент. Изначально Форекс создавался для внешней торговли и привлечения международных инвестиций. Постепенно на Форекс пришли люди, которые стали покупать и продавать продавать валюту и зарабатывать на этом, таких людей называют трейдерами. Есть посредники между Форекс и трейдером – это брокеры, которые ничем не рискуют и получают проценты от сделки. Плюс Форекс в том, что трейдером может стать любой, поэтому люди считают, что Форекс не требует специальных знаний и играют на нем как в казино. Естественно, с таким подходом новички быстро теряют все свои сбережения, уходят с рынка и желание вернуться пропадает навсегда. Чтобы стать профессиональным трейдером нужно иметь аналитический склад ума, научиться понимать рынок, пережить много поражений и побед и наконец выработать свою тактику, а лучше пройти специальное обучение и иметь не меньше 10 тысяч долларов для выхода на этот рынок, с меньшим объемом вы можете все потерять за пару сделок. Второй пример это акции, покупая их вы становитесь совладельцем компании и получаете дивиденды от общего дохода больше у вас акций, тем больше доход вы получите. При этом вы можете купить очень много, на ваш взгляд, акций, например, 2000 штук и потратить на них 300 тысяч рублей, по 150 рублей за штуку. Однако ваши 2000 акций в общем объеме акций компании составят всего лишь процент, и доход, который вы получите по итогам года, будет в десятки раз меньше, чем стоимость ваших акций. Самом деле, акции покупают не для того, чтобы получать с них дивиденды, а для того, чтобы играть на разнице курсов, то есть нужно их купить по минимальной цене и продать, когда цена вырастет. Но часто бывает и так, что акции неожиданно начинают терять в цене, и вы можете получить убыток. Рядовому человеку предсказать изменение курса акций той или иной компании на рынке практически нереально, поэтому многие обращаются к брокерам и финансовым консультантам. Но это Тут может предостерегать опасность, нарваться на дилетанта или мошенника. Даже большой стаж работы и высокая стоимость услуг брокера не дают стопроцентного положительного результата. Риск остается всегда. Давайте подведем наш первый итог. Форекс и акции нужно изучать, что потребует много времени и усилий или довериться брокеру. В обоих случаях гарантии нет. Если у вас нет времени, желания и возможности разбираться в инвестициях, то Форекс и акции Акции не для вас. Вам подойдут такие финансовые инструменты, как пенсионные накопления, либо вклады в банк. Они же депозиты. Давайте сначала поговорим о пенсионных накоплениях. Зачем копить на пенсию, если она еще так далека? Расскажу немного о пенсионной системе России. Ваш работодатель платит определенную сумму страховых взносов, куда входит отчисления на вашу будущую пенсию. Однако эти отчисления идут через Пенсионный фонд России на выплаты нынешним. Пенсионерам. А что же будете получать вы, когда достигнете пенсионного возраста? На этот вопрос ни мне, ни вам сегодня не ответит никто. Потому что только за мою бытность пенсионное законодательство поменялось раз 5, И что будет в будущем сказать очень сложно. Скорее всего, придется рассчитывать на минимум, на который можно только выжить. Именно поэтому стоит озаботиться личными пенсионными накоплениями. Так как же накопить на пенсию? Вариант первый. Перевести часть пенсионных взносов... 6% в негосударственный пенсионный фонд, он же НПФ. Сразу скажу, что данный вариант возможен, если с момента вашего устройства на работу не прошло 5 лет и вам еще не исполнилось 23 года. Если вы индивидуальный предприниматель, то это тоже не ваш вариант. Итак. Что происходит с вашими деньгами в НПФ? Все просто. Он накапливает пенсионные взносы, инвестирует их, получает доход и распределяет на ваш счет. Перевод в такой фонд – процесс простой. Нужно просто выбрать негосударственный фонд и написать заявление в адрес работодателя. Выбрать фонд тоже труда не составит. В интернете публикуются рейтинги фондов по итогам года, где видно, какой из них имеет наиболее высокую доходность. Но, к сожалению, даже фонды с самой высокой, доходностью не всегда перекрывает инфляцию поэтому золотые горы по достижении пенсионного возраста ждать не стоит вариант второй можно просто начать откладывать какую-то символическую сумму допустим 6000 рублей в месяц за год вы накопите 72 тысячи рублей за 5 лет 360 тысяч рублей при этом если будете хранить эти деньги дома в красивой резной шкатулке то благодаря инфляции они быстро обесценятся гораздо эффективнее использовать долгосрочное инвестирование с помощью открытия депозитов в банке. Депозит не самый доходный финансовый инструмент, но он имеет свои плюсы. Первое. Это просто. Второе. Проценты по вкладу примерно равны годовой инфляции. Деньги как минимум сохраняются. Третье. Можно выбрать подходящий вариант по сроку, а также с пополнением или без. Четвертое. Вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей застрахованы на случай закрытия банка. Кроме того, пока ваши деньги Деньги в банке, нет соблазна потратить их на ненужные вещи. Давайте рассмотрим случай открытия в банке депозита. Положим на счет те же 6 тысяч рублей, которые мы собирались хранить в резной шкатулке, и каждый месяц будем его пополнять еще на 6 тысяч рублей в течение 5 лет. При этом банк предоставляет право выбрать, за какой период будут начисляться проценты. Можно или за месяц, или ежедневно. Выбирать вам. Лучше всего выбирать самый короткий период. В итоге при годовой ставке 5% мы получим 409 867 рублей. При 7% годовой ставке мы получим 432 332 рубля. При 9% ставке 456 358 рублей. Разница очевидна. Вы кладете деньги в банк и по итогам 5 лет получаете 409 тысяч рублей. А если храните дома в шкатулке, то у вас накопится всего лишь 360 тысяч. Рублей. Еще несколько советов по размещению накоплений на депозите. Первое. По истечении срока депозита открывайте новый с более высокой процентной ставкой. Второе. Откройте несколько депозитов в разных банках для того, чтобы минимизировать свои риски на случай закрытия одного из банков. Третье. Откройте несколько депозитов в разных валютах, например, рубли, доллар, евро, чтобы не проиграть в случае резкого обесценивания рубля и роста доллара и евро. Четвертое. Не размещайте на одном депозите более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Если у вас несколько депозитов в одном банке, их сумма, включая начисленные проценты, также не должна превышать 1,4 миллиона рублей. Пятое. Будьте осторожны с сберегательными сертификатами. Процент по ним выше, но они не застрахованы как депозиты в случае закрытия банка. Шестое. Проверьте, входит ли банк в систему страхования вкладов на сайтах Банка России. 3wcbr.ru и агентство страхования вкладов 3wASV.org.ru Следующий вариант инвестирования 3. Воспользоваться одной из накопительных программ в страховых компаниях, исходя из суммы ежемесячных взносов и того, когда вы хотите выйти на пенсию. Консультант подберет вам оптимальную программу. Этот вариант имеет приятный бонус. Накопления по страховым программам не подлежат разделу при разводе. Все это, конечно, хорошо но у вас наверняка остается один очень важный вопрос с какого возраста нужно начинать копить на пенсию тут каждый выбирает самостоятельно можете даже определить сколько бы вы хотели получать дополнительно при выходе на пенсию и от этого рассчитать возраст с которого нужно начинать копить при этом лучше до 30 лет сосредоточиться на личностном росте и профессиональном обучении главное здесь регулярность и длительность а когда вы начнете решать вам ну, лучше начать раньше, откладывать меньше и постоянно, чем много и за раз. Что ж, дерзайте. Ваше финансовое благополучие в ваших руках. В следующих видео мы продолжим тему финансовой грамотности. А сейчас ставьте лайк и оставляйте ваши комментарии. Все ли было вам понятно и что можно улучшить в данной серии видео. Всем пока и до новых встреч.